Но почему предметы имеют разные цвета? Это можно объяснить с помощью таких важных характеристик волн, как поглощение и отражение. Отражение света – это возвращение световой волны при ее падении на поверхность раздела двух сред, как, например, при отражении в зеркале. Поглощение света происходит в результате взаимодействия его с частицами среды и поглощения энергии волны веществом. Цвет объекта – зависит от того, какую длину волны света он поглощает, а какую – отражает. Объекты являются белыми, потому что они отражают весь свет, который попадает на них, и не поглощают ни один. Черные объекты, наоборот, не отражают ничего и вместо этого поглощают весь свет, который на них попадает. А вот красным является тот объект, который поглощает все длины волн, кроме красного, который отражается и объект зеленого цвета поглощает все длины волн, кроме зеленого, которые отражается, и так далее. Таким образом, ученые поняли, что белый свет на самом деле сложное явление.